Всем привет, друзья! С вами Код, и сегодня у нас будет новый эксперимент в GTA 5. Итак, я взял белас И будем мы проводить три эксперимента За одно видео мы возьмем БелАЗ И спрыгнем с тысячу людьми С самого высокого здания в GTA 5 Затем мы поедем на Чилиад И съедем с Челяда, А потом спрыгнем с самой высокой точки в GTA 5 Опять же с той же самой кучкой людей Пухляш, ты что тут делаешь? Я не понял, пошел вон Ты мешаешь записи Итак, друзья, я надеюсь вы уже поставили лайк Большое спасибо, ваши лайки нереально мотивируют Итак, сейчас мы заспауним себе дам всеми любимый дам белас называйте его как хотите белорусская машина убийства это я сам сейчас придумал ладно Эээ, не обижайтесь итак сейчас мы заспауним еще себе парочку сотен людей ну как бы как, как, как говорится люди лишними не бывают естественно так так что мы заходим в спаунер мод и сейчас прямо сейчас будем выбирать э, наших людей шучу <coughs> я уже выбрал нам необходимых людей то есть э, самых таких жестких вот э, мощные качки затем Рина да два носорога никогда не бывают лишними Пускай будут вот так вот, аккуратненько мы их спауним. Э, так, так, так. Главное, чтобы все это дело, ребята, не вылетело. Потому что очень-очень опасно. Мы считаем, что в GTA 5 играться вот можно двух стивов заспаунить. Ну, стивы тоже лишними не бывает как говорится. Хирургов парочку, затем парочку вот вас, ребятки. Вот так вот, вот заспауним. Да, отлично. Молодцы. Держатся кроссовчики. Просто так, вояк парочку. Да, так. Сейчас быстренько выйдем из спаунер-мода, потому что, ребята, реально смотрите, вот у нас э, первая часть готова. Хотя, вроде как, мы почти, ну, немного заспаунили людей. Согласитесь? Да, поэтому мы переходим снова сюда. И вот Заполняем, так сказать, оставшееся место, оставшееся пространство Да Так, э, выбираем себе педов, фаворит И погнали дальше Так, вот-вот-вот, пухляшков пухлячков конечно, так-так-так Сейчас мы их должны разбавить, друзья Так, э, стриптизер, конечно, напичкаем сейчас Главное, чтобы цензуру прошли Это самое главное, друзья То, блин, еще плюс 17 у мне припишут Будет очень-очень плохо мне реально будет очень фигу. <смех> я не шучу. Так, все. Э, я не знаю, что это за бабоньки, но. Вот официанты, официанты, да, да, да, все, все, все поместятся на моем ковчеге, друзья. Только главное, чтобы GTA 5 не вылетело. Вот э, за это я больше всего боюсь, на самом деле. То есть, если вылетит GTA 5, это все пиши пропало, на самом деле. Ну ладно, мы надеемся на лучшее. Как всегда, такой security, конечно, Ладно, минус один, черный секьюрити. Ну, всякое бывает, не все выживают до конца. <с> Извини, мужик, я, я не специально, честно. Я хотел, чтобы ты выжил. Так, ну чё, в принципе, вот у нас э, есть... Слушайте, FPS уже сильно так подпал. У вас нормально это все выглядит, благодаря парочку моим махинациям. Но у меня это выглядит, ну, так скажем, очень проблематично. Ну ладно, я надеюсь, ничего не вылетит, и мы продолжим себе спаунить людей. Ну, реально, то есть я очень опасаюсь, что сейчас что-то вылетит. Поэтому приходится, в общем-то, вам говорить, что если что-то вылетит, извиняюсь заранее. Так, ладно, погнали. А, так, пухлячков, пухлячков, да конечно, конечно. Вот тебя еще заспауним сумочкой. Врач, да, я так понимаю, лечить будешь нормально, пойдет, чувак, пойдет так. Давайте. Так, стоп. Без цензуры, да? Ну ладно, вы спиной стоите, а. а то мне ролик не пропустят. Так, все, погнали. Оп, оп, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, все, все. Это, этого мне кажется нет. Что-то их дофига нафигачил. Давайте еще сюда вот парочку заспавним. Ну и тебя туда. Просто по приколу, да. Ничего серьезного. Так, все. Отлично. Вот наши чувачки готовы. Все, друзья. Ну чё, все готовы на моем ковчеге, так сказать. Убийство. Фух, пожелайте мне удачи, да и вам тоже удачи. Все, друзья, все готовы, все готовы, все, все прекрасно. Блин, я, я реально опасаюсь за это. То есть я, я, я сейчас даже не знаю, что произойдет. Мы потихоньку двигаемся, потихоньку, ребята. Э, главное потихоньку, аккуратно двигаться. Это самое, черт возьми, главное. Так, тихо, тихо, что там кто-то упал уже? Не, не надо. Так, один минус. Ну, ну вы пока живы, вот вам больше всего повезло, друзья. Полетели, перный театр! Ох ты, перный театр! О, боже мой! Чего? Чего? Ой, ой, ой, тихо, давайте балансируем, балансируем, балансируем! Живите, ребята, живите! Беу! Беу! Ну, вы поняли, да, друзья, что произошло? У нас благополучно вылетело GTA 5 и дубль 2. Не стал это вырезать, потому что там тоже было мясо. Ну, я надеюсь, сейчас не вылетит. Ой. Ой-ой-ой, простите меня, пожалуйста, там что-то меня блокирует. Ой-ой, ребята, ребят, держитесь, держитесь, держитесь, ребята, главное, держитесь. Смотрите, я постараюсь балансировать, друзья. Держитесь. Держитесь, держитесь, друзья, держитесь, друзья, держитесь. Да почему вы улетаете? Держитесь, друзья! Физика в ГТ опять тащит. О, детка, ох ты, ё-перный театр. Так, ох ты, Стив там Летает так как. Слушайте, у нас даже человек выжил. Серьезно, смотрите. Так, стоп, копов отрубил. Так, у нас выжило целых много, семь человек, друзья. Семь человек выжило, одна висит в воздухе. И, в принципе, вы что, все живые, что ли? Офигеть, друзья, я, я не знаю, это жестко. Смотрите, сколько людей у нас выжило. Это, это неожиданный результат, реально. То есть, э, я думал, очень мало людей выживет, но нет, смотрите, все выжили. Даже этот капитан Прайс выжил, теперь нет. Э, капец, это, это реально... <смех> здравствуйте здравствуйте как у вас дела отлично упали да Прекрасная повод чего <смех> там еще допрягивает что ли кто то ничего не понимаю <смех> главное чтоб ты меня никто не упал капец а то дождь из людей это рейнмэн <смех> аллилуйя капец друзья слушайте я в шоке я серьезно в шоке столько людей выжило ну ладно выжило так выжило мы отправляемся теперь на челях итак друзья у нас мини кучка людей готова Uh, я надеюсь, будет жестко и классно. Ну чё, погнали, друзья! Па -па -па -па -па -па -па. Друзья, держитесь! Все, oh, нет, первый полетел, первый полетел. Нормально, нормально. Так, тихо, тихо, друзья, держитесь, друзья. Ну что ж за вес-то происходит! Да подождите, боже мой! Еперный театр, what the fuck. Все, на этом эксперимент, по ходу дела, закончился. Все упали. он даже один долетает там. И камешек за ним. Слушайте, главное, чтобы камень в него не упал. Хотя, мне кажется, не повезло. Так, давайте выпрыгиваем. А, я выхожу, я все. Так, тихо, нормально, нормально. Так. What the fuck? Сейчас мы с вами падаем. Так, тихо, тихо, тихо. Франклин, успокойся, успокойся, Франклин. Так, сейчас мы врубим себе мотоцикл и попробуем, друзья, посмотреть, что там случилось. Что там произошло, что там вышло, что там не вышло. Так, давайте. Сейчас поднимаемся наверх и смотрим, что у нас к чему. Так, э одна баба даже в гору сбирается А, не, он падает <св> Окей, он падает, я перепутал Так, смотрим Здорово, мужик, ты чего упал? Ну, бывает, как бы, все нормально, да, нормально Смотрите, парочку людей даже выжило э Офигеть, смотрите, реально выжили люди Я в шоке на самом деле То есть, э серьезно, это, это жестко Это реально жестко Капец Смотрите, они реально выжили. Стив он в текстурках застрял. Ну, для Майнкрафта это, в принципе, привычно. А, не, его по, полетел. <laughs> да, да, полетел. Так, э, вот там вот в текстурках застряли, блин. Их высовывать приходится. тяжелая работа, летсплейщика, друзья. Высовывать людей из текстурок и заниматься этих завидших просто же, друзья. Так, ладно. Ой. Это живой вроде был, да? Ну ладно, история об этом умалчивает. Давайте пойдем отсюда. Пойдем мы на самую высокую точку. Я даже придумал, как я это сделаю. Ну что ж, погнали. Итак, друзья, мы наконец-то готовы спаунить себе новый дамб, детка. Да. Итак, сейчас мы проведем самое последнее испытание. Я надеюсь, вам нравится ролик. И, чуваки, я вот специально сделал все три эксперимента в одном видео. То есть, обычно. Все разделяют. Я решил это все объединить специально для вас, чтобы вы построили три разных случая. Что случится с этой толпой бедных людей, которые еще не раз настрадаются. Я надеюсь, вы уже свои версии новых экспериментов написали в комментариях. Да, друзья. Ну ладно, итак, давайте мы сейчас заспауним себе все-таки дамп. Я уже создал самую высокую точку в GTA 5. И с грустью для этих людей мы будем оттуда падать. Да, детка, мы будем оттуда падать а, Чуваки, вы уже настрадались Я, если что, заранее страховочку оплатил все оформил, все нормально Вы мои любимчики, Фавори Тут, вы знаете, есть такой раздел фаворит вот тут как раз Любимчики и пошли Да, детка Так, ну что, погнали, главное сейчас Их заспаунить дофигища То есть сейчас у нас вообще никаких ограничений нету И мы можем спаунить сколько-сколько Захотим так так так так так давайте погнали погнали погнали я боюсь включать слоумоушен по той причине что может просто взять и вылететь поэтому э, с этим делом надо быть реально аккуратным то есть как бы слоумоушен тема очень очень крутая друзья Ну это все прекрасно знают так давайте секьюрити заспауним так а все нормально или есть еще ух ты да у вас места то сколько блин еще можно тысячу нелегальных иммигрантов запихнуть из которые делают вам новенький iPhone. Так, э, ничего смешного нет. тяжелой ситуации на рынке. Все об этом <coughs> знают. Вы что, сквозь тех? Тексту... Вата, вы куда уходите, друзья? Вы что думаете? Вы так просто одеваетесь? Серьезно? Типа намек, да? Что? Ну, ладно, не буду, не буду больше заставлять. Я понял, это типа намек. Э, то есть, братан, больше не спаунь, иначе вылетит. Окей. Окей, хорошо, я понял. Так, ну чё, настал час X, последний эксперимент, детка. П, п, п, п, у нас самая высокая. Смотрите, они держатся, друзья, держатся, мы падаем с самой высокой точки. Блядь, опять тысячи хо Чуваки, вы куда? Стойте, стойте, what the fuck, боже мой. Ой, здравствуйте. Что за жизнь? До свидания. До свидания, я был рад с вами. Здравствуйте, до свидания. Вот этого я не ожидал, реально, друзья. Это просто жесть. Слушайте, так, сейчас что, еще, еще, все, все, ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, друзья. Держитесь, ребята. До свидания, до свидания. Я был рад с вами увидеться. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. ой, ой. сразу так скинули. Что там происходит? What the fuck? Что? Это что? Боже, окей, друзья, это просто жесть. А, я что-то с этого выпадаю. Вот это, вот под конец самый эпик начался. Блин, это, да какие черту купы, ребята? Доставайте там. Я, я не знаю, как вы их поймаете. Все, вы, вы должны их как-то поймать. Ну, первым делом меня поймать я, я не знаю, где эти людишки, кстати, серьезно. Ну, сейчас мы упадем, будем долго, долго, медленно и падать. Мне даже уже скучно без этих ребят, друзья. Вот слушайте. Это просто жесть, это реально просто жесть, и я я даже не ожидал такого, что может произойти нечто подобное в GTA 5, это значит сколько приколов можно с физикой устроить в GTA 5, друзья. Капец. Я просто, я просто, я, я не знаю, что про это говорить. Это реально новый контент, новые ролики, я этому очень рад. Потому что поезд уже всех задолбал. <смех> я больше поезда не делал Да никто больше не поезд не делает. Но, кстати, на Западе, пока мы падаем, я могу с вами поговорить, как ютубер с подписчиками, как друг с другом. А, на Западе, ребята, все начали делать поезд. А... <смех> а в России это уже прошло. То есть, понимаете, это впервые, когда Россия идет вперед Запада. <смех> Капец просто. Слушайте, а вы западных ласплейщиков вообще смотрите? Напишите, пожалуйста, в комментариях, да или нет. Серьезно, вот, пожалуйста, напишите прямо сейчас в комментариях, смотрите ли вы западных восплощиков или нет. Так, ну чё, э, мы приземляемся все ниже и ниже, друзья. Все ниже и ниже мы летим, все выше и выше. А где люди-то вообще, а? Куда они делись? Для меня является реально большим вопросом. Ну ладно, он походу останется без ответа. Так, окей. Мы падаем, падаем аккуратно, тихонько, спокойно. На Это жесть, друзья Вот реально, чего-чего А -чего такого трэша я абсолютно не ожидал, друзья В GTA 5, ну, это респект Рэкстар, это просто респект Окей, окей Погнали, погнали, все, ниже, ниже приземляемся, друзья Так, оп, оп, оп Там самолет летит, здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, Так, э, оп, оп, оп Все, ну мы почти внизу Я предлагаю, слушайте, интересно, а мы найдем кого-нибудь из людей? Вот, серьезно э... Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, друзья. Сейчас посмотрим. Возможно, кстати, кого-то и найдем. Так, все. Мы почти приземлились, мы почти приземлились. О, Ох ты, ⁇ пперный театр! Серьезно? О, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ты чё, в воздухе висишь, Ой. А, ну все сдохли. Очень жалко. Смотрите, и вправду. Все умерли, друзья. Но это вам не создание прыгать. Это вам самая высокая точка в GTA 5 прыгать. Окей. <смех> ну ладно, друзья, на этом мы эксперимент заканчиваем. Пожалуйста, поддерживайте этот ролик лайком. Я вас верю. Обязательно поставьте. Я же сказал про лайк, да? чё то я повторяюсь. Извиняюсь. Обязательно пишите в комментариях следующие идеи по эксперименту с этой 10 человек. Вот-вот э, прям, пожалуйста. А также подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики. Всем удачи и всем пока!